Всем привет! Вы на канале заработать в интернете» сегодня у меня на обзоре новый проект. Называется он «Луис Виттон», можно так его назвать. Известный всем бренд. Здесь мы покупаем вип-уровни и зарабатываем в зависимости, какой вы вип-уровень купили. Например, если вы купите вип-уровень номер один, он будет стоить 30 долларов. Также вам при регистрации дадут здесь бонусом 8 долларов. Итого вип номер один будет стоить 24 доллара. Если мы посмотрим на окупаемость, 24 доллара мы разделим на 0.84. Это по первому тарифному плану. Окупаемость составит 28 дней. Далее уже будет чистая прибыль. Если мы купим вип-уровень такой, как у меня, вип-уровень вот номер 4, он стоит 198 долларов. Итого в общей сложности я потратил 190 долларов. Разделим на 5,94. Мы получим окупаемость 31 день. В общем, в общей сложности окупаемость с данного проекта месяц это высокорискованный инвестиционный проект. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Чтобы здесь пройти регистрацию, переходим по ссылке. Здесь прописываем свою электронную почту. Здесь имя пользователя, пароль. Подтверждаем пароль. Здесь у вас будет код пригласителя. И ваш номер телефона. Я писал свой действительно номер телефона и нажимаем кнопочку регистрировать, попадаем на вот такую вот страничку здесь есть у нас языки очень много языков здесь есть далее здесь вот о самой компании расписано ну какая то компания это обычный хайп здесь можете почитать кому интересно также здесь вот кнопочка есть приглашать на главной странице Здесь будет ваша партнерская ссылка и здесь трехуровневая партнерская программа, сейчас вам дальше это покажу, есть кнопочка вот, награда, там где описывается VIP уровни и сколько мы будем зарабатывать, вот вип 0 это вот 8 долларов вам дали, вы здесь ничего не зарабатываете, чтобы зарабатывать вам нужно купить VIP уровень номер один. Вот вы его покупаете, и вы уже здесь начинаете зарабатывать. Ну и так далее. Вот здесь все расписано. Также здесь вот партнерская программа. Есть она на три уровня. Сейчас мы посмотрим, где партнерская программа пишется. Здесь вот есть наставнический. И здесь еще... Смотрите, минимальный депозит здесь 1 доллар, минимальный вывод 5 долларов и комиссия на вывод составляет 3%. Минимум вот 1,8 USDT. Все знают, что в сети USDT-TRC20 комиссии у нас повысились. И здесь вот три уровня партнерской программы. Получается первый уровень вот 10%, второй уровень 5% и третий уровень процента. Итак, чтобы здесь начать зарабатывать, переходим вот в мой счет. И здесь нам нужно пополнить свой баланс. У вас здесь будет на балансе 8 долларов. Юпурей номер 0. Если вы хотите что-то инвестировать, нажимаете вот задаток. Выбираете здесь ТРЦ 20. Следующий. И переводите сюда, вносите сумму, которую вы хотите пополнить. Нажимаете подтверждать и переводите сюда деньги. Далее, когда вы перевели сюда деньги, переходите на главную. Выбираете себе VIP, на который вы пополнили и нажимаете открыть. И все, у вас VIP открывается и вы начинаете зарабатывать. Давайте в этом видео я вам покажу, как выполнять задания. И проверим на платежеспособность данный сайт. Также вам нужно будет добавить сюда реквизиты вашего счета. Вот нажимаем на реквизиты вашего счета. Точнее не реквизиты вашего счета, а на бумажке. И здесь вам нужно будет прописать э, свой кошелек куда вы будете выводить деньги. И платежный пароль там нужно будет прописать 6 цифр. И где-то его себе сохранить. Предписали кошелек, 6 цифр и сохранили. Все. Вот здесь будет отображаться ваша команда. Здесь вот три уровня. Из трех уровней вы сможете получать здесь партнерку. Итак, чтобы здесь начать зарабатывать, нам нужно ежедневно заходить сюда на сайт и выполнять здесь задачи. Нажимаем вот мои заказы и мне нужно выполнить сегодня вот 10 заказов чтобы мне начислилась сумма вот в 5 долларов 94 цента нажимаю здесь вот выполнять заказ вот таким вот образом нажимаем вот на синенькую кнопочку и выполняем заказы сейчас я это все быстренько сделаю Итак, видим, я выполнил все заказы, на моем балансе вот 11 долларов и 8 центов, идем вот в мой счет, будем проверять данный проект на платежеспособность, нажимаю здесь вот отзывать, здесь вводим пароль для вывода денег, который мы придумали, когда кошелек добавляли. А здесь прописываем сумму 11.88 и нажимаем «Вывести деньги». Итак, успех. Возвращаемся назад. Видим, баланс мой по нулям. И здесь нажмем «Реквизиты счета» вот здесь мне начислили 8 долларов за регистрацию здесь вот мой депозит и вот изъятие получается в обзоре итак я продолжаю данное видео видим написано здесь успех открываю свой тронлинг вот они 10 долларов с комиссией выводил от 1188 10 и Пришло мне на счет, 1,8 доллара, это комиссия за транзакцию в сети ТРЦ-20. Ждал выплату, я выводил где-то в 12.24, ну почти час, Ну, где-то минут 50 я ждал выплату. Но данный проект он платит. Напоминаю, это высокорисковый проект, сколько он будет работать, знает только администрация. Если вы захотите сюда зайти, вы сами будете отвечать за свои деньги. Я лишь показываю, рассказываю, где я зарабатываю и где можно зарабатывать в интернете. Если вы будете инвестировать, инвестируйте на свой страх и риск. Но данный проект он платит. Также здесь написано, что вывод средств обрабатывают в течение 24 часов. Вот такой, друзья, проект. Все полезные ссылки будут в описании. Пишите свои комментариях, кто что думает по данному проекту. Всем желаю хорошего дня. И всем пока.